Перед этим видео небольшая рубрика Подгон от подписчиков Мне человек с ником Вообще ник похож на ну, типа знаешь чего кого Но здесь хочу, я не понимаю как Прочитать ник, здорово, распишись, пожалуйста Оцени инвентарь. хочу попасть в ролик Устрой пожалуйста, в ролик ты попал Спасибо за такой подгончик, шикарный С наклеечками, я наклеечки люблю За это огромное тебе спасибо Давай посмотрим инвентарь Блин, ну, в, ин в инвентаре прямо супер чего-то крутого Нет, скажу честно, типа ножик И дефолт красные скины, но во всяком случае Короче, спасибо за трейд, Росписи я обязательно оставлю, а мы переходим уже к самому ролику. А если ты все-таки хочешь инвестировать в скины CSGO, но не хочешь тратить время на подбор скинов, анализ цен, на помощь тебе придет сайт под названием Дроп. На этом сайте есть уникальный кейс, он сейчас будет где-то вот здесь. Это специальный кейс для инвесторов, для тех людей, кто хочет инвестировать в скины, но не знает, что покупать, ибо там все скины как на подбор, ибо они с вероятностью 80% взлетят в цене. Помимо всего прочего, на сайте есть самый дорогой кейс за 10 миллионов рублей и также за лямчик. Плюсом ко всему у вас будет промик, он сейчас будет на экране. Это промо на 30% к депозиту и также халявный прокрут барабана бонусов, где на секундочку можно выиграть 100 тысяч бонусных рублей на твой бонус. Баланс. Ссылочка в прикрепе, там же промик на колесо и деп. Ведропу спасибо за поддержку ролика, а мы продолжаем. Здорово! На моем канале много и не раз выходили ролики, посвященные моему инвентарю. То есть разные обзоры, разные разговорные ролики касательно того, во что я инвестировал в CSGO. Но помимо всего прочего, в OpenCase я не раз зарекался про свой секретный аккаунт Steam. И он действительно есть. Сейчас я решил вам о нем рассказать поконкретней и как вообще пришла идея сделать этот секретный аккаунт. Как вы все знаете, я ютубер, и ютуб-канал у меня очень давно. И очень давно мы начали снимать рубрику «Подгон от подписчиков». И естественно, скинов и подгонов было много, а места в инвентаре банально не хватало. Приходилось создавать по несколько профилей, и поэтому сейчас у меня есть профили, от, от которых я могу вспомнить пароль и удивиться, что там есть какие-то скины. Таких профилей я создавал не по одной штуке. Их реально было много, Плюсом а мы и кейсы открываем, и какие-то инвестиции на тот момент у меня были, то есть нужно было место под скины Counter-Strike. Но со временем ко мне, знаешь, начала приходить какая-то навязчивая идея, что мой профиль просто могут раз и заблокировать. А скинов постоянно лежало много. Не то, что много, лежали на самом деле дорогие и редкие скины. Ну, элементарный пример это Dragon Lore, который там и мы на кейс и на форсдропе выбивали, и где мы только этого в принципе не делали. И в один момент я думаю, что, блин, я не хочу получать блокировку. Во-первых, я боялся очень сильно репортов именно на Steam-страницу Потому что я не знаю, что будет, если накидают репорты я на страницу Steam А во-вторых, я боялся играть в CSGO Потому что инвентарь стоил дорого Я такой, а вдруг что? Ну, просто мне было страшно Я не про игрок Не прямо как-то классно играю, да, чтобы мне кидали жалобы Но, ну, тем не менее, мне было страшно И, в общем, один аккаунт, который по факту-то был просто как хранилище для скинов Выделился под эм, в основном дорогие скины То есть скины, которые мне приходили с сайтов они улетали туда Какие-то скины, которые я покупал Они либо покупались на том аккаунте Либо покупались на мейне И отлетали также туда Мне было спокойнее, потому что об этом аккаунте вообще никто не знал я мог спокойно спать с той мыслью, что есть аккаунт, где у меня лежат деньги, о котором никто не знает Это было круто и Естественно, я в КСК даже с него не заходил Ну, чтобы вообще никаких мыслей левых не было Попутно развивая свой YouTube-канал, я, естественно, начал там размещать рефералки и так далее, и тому подобное. И когда пошел просто бешеный оборот с этих рефералок, то есть там я каждый день забирал, ну, огромное количество скинов, особенно, наверное, в году 17-18, когда еще не было так много панкейсеров, как сейчас, реально я очень хорошо с рефок выводил. И дорогие скины, да, они тоже шли, в принципе, на тот аккаунт, но в какой-то момент, как я уже говорил, заблокировали PUBG, а скины у меня... У меня были там, на, по-моему, 800 или 900 или миллион рублей. Короче, ну нифига не маленькая сумма. Все заблокировалось, я очень сильно переживал по поводу этого. И как-то вообще пересмотрел все свои взгляды на инвестиции в целом. Вообще нельзя быть ни в чем уверенным на 100% это дело такое. Но после этого момента я как-то перестал хранить особо скины. И на мэне, и на том аккаунте. То есть я очень много продал, чтобы больше не возникало вот таких неприятных ситуаций. Сумма тогда была вообще огромная Был мейн аккаунт, реально были скины, но было не так много А вот на секретном маке, там было просто огромное количество скинов И вышла очень большая сумма Когда я продавал все это, кстати, кому интересно, делать через маркет Не реклама, ну, просто спрашивают, где продавать, выбирайте маркет Самая надежная платформа Тем не менее, к чему я это все вел Небольшой рассказ, как у меня так аккаунт появился Почему я не рассказывал и не хочу если этот ролик наберет 5000 лайков, я его вам в принципе покажу. Но это если вам прямо будет так интересно. А, но в целом сейчас я готов вам рассказать, что из именно дорогих скинов на этом аккаунте лежит. Потому что я вижу интерес к этой тематике на моем канале и я хочу делать подобный контент. Он и разговорный, и, знаешь ли, затрагивает какие-то моменты про инвестиции в кс. В общем, вам интересно, это самое главное. Что же там лежит? На самом деле, там очень много кс-скинов. Я, я расскажу вам про самые основные. Не буду затрагивать какие-то кейсики, какие-то наклейки. Расскажу только про самые основные скины. А если мы говорим про общее количество, то там преобладает как Кейсы, так и сувенирные наборы Но сувенирных наборов Сразу не надейтесь, там нет Каблстоуна за 70 тысяч и так далее Нет, там относительно Недавно выпущенные сувенирные наборы Плюс и Winter Offensive кейсы И eSports, зимние и летние Есть также наклеечки но наклеек там не так много, все-таки в основном наклейки у меня лежат на мейне. Короче, из самых таких интересных скинов, там их всего шесть. Шесть, которые остались, 6, которых я не продал, и 6, которые потенциально в цене могут вырасти. А, ну и забыл сказать, общая стоимость инвентаря где-то 1,6-1,7 миллиона рублей. Когда последний раз я все это считал и смотрел. В принципе, можно начинать. Мы сейчас пролетим по самым интересным скинам. Это знаешь, это типа такая небольшая демка, наберем лайк покажу профиль ну блин я еще все думаю стоит или нет Для, во всяком случае кому интересно вот рассказал что лежит на секретном аккаунте наверное пойдем по возрастанию самый дешевый крутой на мой взгляд скин это удар молнии немного поношенного качества стоит он сейчас примерно 40 тысяч рублей и да это самый дешевый крутой скин блин как же глупо это звучало наверное ну в общем старый скин который в теории в цене должен залететь и как Каждый год он в принципе бустится, я это прекрасно вижу, поэтому поэтому он у меня есть. Следующий скин это немного поношенный Огненный Змей. Стоимость его примерно 85 тысяч или даже 90 такая, ну где-то 85, наверное, 90. Тоже в принципе Огненный Змей, это же вроде бы как коллекция Браво. Естественно, кейс дорожает, естественно, скины дорожают, и естественно, Огненный Змей будет скоро стоить бешеных бабок, поэтому он у меня остался. Следующий скин на самом деле Фолтный это Глок Градиент, минимально поношенного качества, примерно 85, или, 85 90 как где-то, он стоит, может даже 95. Ну, небольшой разброс, давай возьмем среднее 90. Тоже, в принципе, скин с очень старой коллекции который также потенциально в цене растет. А дальше, естественно, интереснее, это М4А4 Вой, после полевых испытаний стоимость примерно... 270-285 тысяч где-то И это МК, это МКовой Который, да, в цене также э, Растет И напоследок два самых дорогих И крутых скина Это два закаленных в боях вот как вы думаете, что это за скины? Напишите комментарий. Два закаленных боя. Чё? это может быть самое крутое? Ну, конечно же, это Dragon Lore закаленные в боях. Стоимость где-то 270-300 тысяч рублей за одну штуку. Они в принципе дефолтные. Два закаленных дельчика. Вот, поэтому из самых интересных скинов вот все. Блин, такой большой ролик, но я хотел с вами поделиться. Может быть, кому реально было интересно. То есть, блок Градиент, Удар Молнии, Огненный Змей немного поношенный, Вой после Полевок и два Закаленных Драгонлора. Вот реально тот набор скинов, который у меня остался, который я не продал. Надеюсь, что вам было интересно. Хотел давно сделать этот ролик, но как-то все руки у меня не доходили. Тем более все, что у меня есть, это есть благодаря вам. Благодаря тому, что вы меня смотрите, поэтому я считаю нужным и, в принципе, правильным решением, что я вам об этом всем рассказал. Зато, знаешь, теперь все знают, что у меня есть по скинам. Больше никаких секретных аккаунтов и ничего у меня нет. Все, что было на этой маке, я продал. Потому что сейчас скины я... Ну, я просто переживаю. Не то, что даже переживаю, я боюсь хранить на аккаунте после блокировки пабга. Поэтому все Продавалось. На этом все. Всем огромное спасибо. Это был Человек. Ролик получился не такой долгий, но надеюсь, он вам понравился. А если хотите больше тематик касательно дорогих скинов, инвестиций и так далее. Подписывайтесь, ставьте лайки, и вы это все на этом канале увидите. Я с вами прощаюсь, это был Человек. Всем спасибо, всем пока.